Yes, no. simple. Objectives and key results. Сегодня мы с вами рассмотрим книгу ОКР Джона Доера. Он возглавляет Клейнер Паркинс, это э, венчурная компания, которая проинвестировала в такие известные бренды, как Google, Amazon, Netscape э, с 80-го года. И, и с помощью него создано уже более 425 тысяч рабочих мест. Но сегодня не о нем, а про саму методологию. Книга очень легко читается, она небольшого формата. Вся книга построена на основе истории. Это и хорошо, и плохо одновременно. Очень легко читать, но при этом всю информацию по самой концепции вам придется собирать по крупицам от начала до конца книги. Нет какого-то раздела, который методологически описывает от начала до конца. То есть в различных историях, различные примеры, как это делается и происходит. Начинается она с истории главы Энди Грова Интела, который и положил основу и концепцию самой методологии, которую Дуэр потом развивал, описывал и консультировал очень многие компании. И дальше начинается история молодых Google Ларри Пейджа и Брина, где он рассказывает еще в совсем небольшой компании до 30 человек, как он строил и проводил им тренинг. Продолжая все это, фондом Гейтсов, как применяются в концепции в его фонде для борьбы с малярией, и сквозь небольшие стартапы, роботизированные пиццы и прочее продолжаются всевозможные примеры для того, чтобы сравнить, как методика работает как в корпорациях, так и в совсем небольших командах. Дальше двигаемся, да? Если расшифровать немного о концепции, то ОКР расшифроваться к Objectives and Key Results. Objectives это та цель, которую вы ставите себе на определенный период. О периодах мы еще немного поговорим позже. А key Results это те ключевые результаты, которые вы сможете измерить под этот Objectives. Рекомендуемо от 3 до 5 ключевых результатов для каждой из ваших целей. Ну и цели, опять же, рекомендуемо на компанию там, около 3-5. Они должны быть по сути своей, немного недостижимы, потому что оценка каждого кейрезалса заключается в том, чтобы оценить его там, от 0 до единицы или от 0 до 100. Разные компании по-разному подходят. И если мы достигли от 0 до 0,4, то это красная зона, от 0,5 до 0,7 это желтая зона, от 0,8 до единицы. это у нас зеленая зона. Считается, что если вы достигли кейрезалса, то, скорее всего, вы поставили э, заниженный кейрезалс. То есть вы промазались тем, чего вы хотите добиться. То есть очень хорошо попадать в зеленую, но никогда не достигать э, заветного максимума. Тауза. Вторая часть – это время, которое, на которое ставятся цели. Я для себя это определил как... Agile в управлении целями. Очень много концепций и методологий, которые по постановке целей, они в основном годичные и подразумевается, что мы поставили, разбросали на какие-то периоды и в конце периода смотрим на результаты. Здесь же рекомендуется для разного типа компаний строить либо годичные, либо квартальные ОКР и соответственно, либо каждый месяц, либо два раза в месяц проводить по каждой из целей соответственными встречами. Какая еще основная отличительная черта здесь? Очень часто в других методологиях целеполагания это спускается сверху. То есть кто-то, SEO, придумал какую-то цель, спустил ее на компанию и мы к этой цели движемся. И очень часто получается так, что если мы вспомним Адизеса у предпринимателя с высоким Е очень часто завышенные ожидания, и они не сбалансированы по компании, потому что непонятно, насколько нагрузка на существующую команду и существующих руководителей. Поэтому в этой методологии подразумевается, что она открыта всем, то есть все видят цели всех, и компании, и квартальные, и других департаментов, и конкретно сотрудников, и SEO в том числе. Поэтому это очень сильно балансирует, то есть тут э, такой себе пинг-понг, цели сначала ставятся сверху вниз, но когда они доходят до низа, все согласовывают и говорят что может быть выполнено в этих целях, а что, может, а что нельзя выполнить в этих целях. Соответственно цели возвращаются и пересогласовываются. Вторым хорошим качеством в управлении по КР по целям является то, что э, каждый месяц эти цели должны быть проработаны э, с, от руководителя до сотрудника, от руководителя до основателей. То есть все цели постоянно балансируются. И следующим отличным качеством это то, что каждый квартал цели общие пересматриваются. То есть если мы видим, что какую-то цель мы слишком, ну то есть мы ее выполнили раньше, значит мы не сильно... Правильно поставили key results. А если мы видим, что мы в принципе не сдвинули свое достижение, то мы определяем, почему мы туда не движемся, не хватает ли нам на это ресурсов, и мы просто ее меняем. Мы не делаем ее статично и ждем, пока закончится год, и поймем, что мы ее не добились. То есть они очень динамично меняются. Так, это рассказал, так сказал. Кому бы я рекомендовал читать эту книгу? Точно всем руководителям. И руководителям компаний, и руководителям департаментов. И даже если в вашей команде всего несколько человек, вы должны прочитать, потому что это очень сильно упрощает процедуру и достижения целей и очень сильно балансирует понимание между всеми участниками коллектива. Также я рекомендовал бы почитать это и бизнес-аналитикам, которые участвуют в консалтинговых проектах или проектах по автоматизации, когда нужно согласовывать цели компании, нужно понимать, какими методологиями может пользоваться компания. А на сегодняшний день, у первых эта штука, которая набирает популярность, потому что я в том числе узнал о ней из чего то телеграм-канала, сейчас не вспомню, если вспомню, добавим в видео. И поэтому собственно говоря, с этого года мы начали изучать этот вопрос и применять это на уровне руководителей пока в нашей компании. Надеемся, что до конца года это полностью покроет каждого из сотрудника. По размеру неважно это небольшая команда или это а, корпорация. они просто разделяются на уровне всей компании. Потом делятся на отделы, департаменты или направления какие-то и спускаются вплоть до э, уровня каждого сотрудника. То есть то ли пять человек у вас, то ли пять тысяч человек у вас. Методология применима. И э, будем надеяться, потому что пока нет какого-то фидбэка, через год снимем такое же видео по результатам, будем надеяться, что это принесет свои плоды. Какие? Посмотрим через год форматом снимата, который я поставлю тут и на штатив. Каждую книгу я люблю анализировать на предмет, что изменилось во мне или что я изменил в каких-то процессах или привычках. И эта книга, я надеюсь, повлечет очень большие последствия как для персонального целеполагания, так и для компании в целом. Потому что у нее очень высокая степень мотивационных текстов, прям для меня на грани фола какого-то. Потому что очень много историй, которые толкают тебя к тому, что вот надо использовать эту методологию. Хотя, ну вот, много примеров, которые результативно показывают, почему это нужно делать, кто это использует. В свою очередь, каждая компания будет вынуждена адаптировать это, и мы вот будем адаптировать весь этот год методологию под себя, смотреть, какие положительные отрицательные стороны. Я очень рекомендую вам всем с ней ознакомиться, и хороших вам целей на год. Так, можем еще раз все переписать? Можем. Вообще все? Да. Класс, вот мне нравятся такие моменты.